14 мая, всем добрый день! Вот она группа двухматочных семей, где матки-одиночки, пострадавшие от холода, реанимированные. Но тем не менее, сейчас они дали уже по четыре рамки расплода, потому что внизу семья была сильная, как генератор. Помогла и теплом, и пчелой, и кормилицей для того, чтобы эта матка-одиночка показала вот такие результаты. Фактически можно и пакеты с нее сделать уже, и отводок, но не важно. К чему это я говорю? В этом году, наверное, последний сезон, когда я играюсь с одноматочной темой, оставил три Слабенькие семейки, для того, чтобы посмотреть, какой будет контраст. Впереди сезон, думаю, додержатся они до того момента, когда я буду их подсиливать уже донорами от двухматочных семей. Вот видно, да? Вентилируют. Уже в самом нижнем литке. Я обратил внимание, как вчера из слабой семьи вся пасека работает в хорошем таком рабочем состоянии, и вдруг какая-то неестественная активность у слабой семейки. Эта активность оказалась что-то типа роя. Вышел рой, я его посадил, из этого шило, четырехрамочного вышла, полушила с тремя матками, как оказалось всего три на всего маточника вот она стоит эта семейка всего три маточника, тихой смены распода практически уже нет я распределил на три летка, будут обгуливаться матки но как это могло Вернее, что могло спровоцировать? Таких три семейки. Сделал, конечно же, ревизию по всем трем. Картина одинаковая. Неужели явление, вернее, аномалия обгула маток прошлого года как-то до сих пор от себя проявляет? Но тем не менее, пчеловодам обратить внимание, что такое возможно. Патологии никакой. Пасека вся в одном уровне санитарных норм. Я работаю пооперационно, поэтапно, однотипно по всем семьям. Взаимозамена идет, так что не допускается никаких проколов. Ни в какой семье отдельно. Все в одной паре держится. Мы обращаем внимание чаще на сильные семьи удержать их от роения. А тут вот, пожалуйста, вот такой подвох. С чем связан, до сих пор не могу понять. Там практически нечему вылетать было. но ну, как бы там ни было, это произошло. Посмотрю дальше, какой будет результат обгула маток. Потому что запустил их в обгул. Ну ничего, как бы там ни было, на днях формирую отводки и запускаю пасеку уже в свое направление в маточное молочко гумагинат. Раздаю отцовским семьям трудневые рамки. И сезон начался. Всем удачи и всего доброго, до свидания.